Выигрывай 10 тысяч без рисков и вложений каждую неделю. Получай гарантированные денежные вознаграждения каждый день, которые сможешь выводить на свои счета в популярных платежных системах. Узнать подробнее о правилах ты можешь в закрепленном комментарии или в описании к видеоролику. Участвуй в розыгрыше. Удачи!